Уважаемые коллеги, Центр обучения компании Инфострой представляет цикл видеоконференций, посвященных приемам работы в комплексе А0. Меня зовут Марьяна, и сегодня мы поговорим на тему базисно-индексного метода при расчете локальных смет в комплексе А0. Тема достаточно актуальна, несмотря на то, что в теории сметного ценообразования базисно-индексный метод хорошо известен а при выполнении сметных расчетов в А0 мы все активно и успешно им пользуемся. Вопросы, которые мы рассмотрим. Источники информации для базисно-индексного метода в комплексе А0. Итоги строки и таблицы итогов локальной сметы. Варианты пересчета сметы. Единым индексом. По элементам прямых затрат. По элементам прямых затрат по видам работ. Базисно-индексный метод и правила расчета неучтенных материалов. Расчет накладных расходов и сметной прибыли по видам работ в строках сметы. Построчная индексация при работе с базой «Госэталон-2012». И базисно-индексный метод при работе с «ФЭР-2001».